Капиллярная кровь пациента, которая содержит кислород, имеет низкую альбуминовую плотность и не содержит продукта распада. Аутокость, которая является единственным источником прямого остеогенеза. Деминерализованный порошок компактной кости. И один из базовых материалов — минерализованный губчатый порошок или минерализованный кортикальный порошок. Смешивание костного имплантата начинается, как и обычно, с размещения капиллярной крови. Чашки Петри и разведение один к одному физиологическим раствором. Мы используем ауто пациента из расчета примерно 150-200 клеток на 1 кубический сантиметр. Этого количества достаточно для того, чтобы при восстановлении сосудистого питания произошло прямое костеобразование на поверхности, сохранивших свою жизнеспособность клетках. Смешивание начинается с... Собственной кости, поскольку ее наименьшее количество, и клетки аутокости должны располагаться во всем объеме костного имплантата. Следующим компонентом смешивания является деминерализованный порошок компактной кости. Он является индуктором остеогенеза благодаря содержанию морфогенетических белков в своем составе. Удобным инструментом или высыпая деминерализованный порошок компактной кости в костный имплантат мы одновременно смешиваем. наш раствор до однородной массы. Поскольку частицы доминерализованного порошка очень мелкие, может создаваться ощущение, что весь материал у вас растекся. Не надо этого бояться. При добавлении базового материала до необходимого объема имплантата он приобретет отличную пластическую форму, удобную для дальнейшего использования. В дальнейшем, в зависимости от размера дефекта, мы используем либо минерализованный порошок губчатой кости, либо минерализованный порошок компактной кости, либо их смесь в равных соотношениях. Таким образом, нам удается достичь равномерного размещения клеток аута кости и деминирализованного порошка компактной кости во всем объеме костного имплантата. Излишки влаги удаляются марливым треугольничком или ватным тампоном. Материал вносится в операционное поле удобным инструментом.